Всем привет, друзья! Вы на канале EasyFab. Под каждым видео мне пишут то, что плохой коннект, плохой пинг, то, что всем там в Европе везет, как они так играют. Это невозможно у нас. Но сегодня, парни, я постараюсь вас переубедить. Думаю, все вы знаете слышали о таком игре Кабельдос. Это игрок из России и совсем недавно на квалификациях к мейджору он попался на чемпиона мира, с которым отыграл очень-очень даже качественно. Посмотрев ту игру, собственно, я решил, что нужно сделать обзорчик. Это интересно. Показать, как можно играть даже не в самых хороших условиях. Парни, набираем 300 лукасов этим видео, и следующий видосик выйдет максимально быстро. Также, парни, Инстаграм, Телеграм, обязательно заходите, все ссылочки в описании. Разумеется, не забывайте про подписку на канал, потому что я заметил, меня смотришь 80% процентов без подписки, это не очень хорошо, так что, парни, вам не сложно, мне как раз будет приятно, смогу делать еще чаще видео, так что, парни, обязательно заходите, жмите на колокольчик и подписывайтесь на канал. И, разумеется, всем приятного просмотра. А сегодня перед просмотром я хочу порекомендовать вам чудесный канал Фризи. На нем вас ждет множество интересных видео по ФИФА, также присутствует фристайл и довольно большое количество роликов на очень прикольные темы некоторые из них мне очень понравились поэтому я вам советую прямо сейчас зайти в описание и подписаться на этот великолепный канал и не забудьте написать что вы пришли именно от меня собственно абель против николаса разика очень хорошая такая игра будет я думаю абель покажет то что умеет сейчас как бы отыгрывает не спеша очень важно никогда не спешить не бросаться очевидно то что нужно когда вас прессингуют а николас разик очень хорошо прессингует отдавать на фланге как он это и делает идет ошибка я когда смотрел эту игру на стриме, могу точно сказать, что очень сильно волновался Абельдос, это было видно, когда он свои моменты не реализовывал, было видно, так что в некоторых моментах все-таки Абельдос, конечно, классом проигрывает, ну, так бывает, опыта не так у него много. Видите, через центр, через двух игроков только что отыграл, особо решил никуда не лететь, за Решфорда, как я понимаю, тут были ограничения, он не мог поставить лучший состав. Был пробросик от зубастика, не получилось. Он вроде как не использует прессинг вторым игроком. Я не вижу прессинга вторым игроком. Либо же изредка прожимается. Вот что-что, изредка может прожиматься прессинг. Вот сейчас был прессинг, это было видно. Жаль, нет геймпада. Я бы точно вам сказал, но буду гадать, когда есть, когда нет. Но местами бывает, прослеживается именно прессинг вторым игроком. Видите, через защитников не летит никуда. Отыграл, отдал, все шикарно, спокойно через центр, это главное в фифке Сейчас открываются несколько опций для передачи, есть Решфорд, который ошибается, вот наверное из-за нервов В прошлых моих обзорах, я думаю, вы видели, как э, ребята не так ошибались, это была такая какая детская ошибка, я бы сказал Роналду, отдает на Роналду, посмотрим, что получится, хороший пас даже не знаю, что сказать, как можно было не забить, по эмоциям Абельдоса? только что было видно, он расстроен, реально, не знаю, как такое можно было не забить. Он старается прессинговать именно сначала нападающими, потом полузащитниками, потом защитниками, используйте это, это правильно, не стоит никогда лететь защитниками вперед, потому что будут зоны и все у вас будет накрываться. Переключение все так же с тиком, наверное, изредка используется L1, но я сомневаюсь, кибры все меньше и меньше пользуются L1, а именно стик у них в приоритете. Старается за полузащитников Сейчас заверу, отыгрывает Сразу переключается на ближнего, как бы увидит Не получается, ничего не получается пока что Толкового Абеля Забирает мячи, бывает не забирает Игра такая, не особо пока что динамичная Интересная, это вам не текс Тут конечно уровень Посерьезней, то был матч Текса более простой все-таки, но Текс играет гораздо как-то симпатичнее, я бы так сказал. Видите, не бросается за пол защитников. Канте, Вира, Канте, Вира. Защитников вообще не трогают. Вот нападающий прибежал. И только сейчас за защитников отыгрывают, потому что слишком близко уже к штрафной. Все, забрал за Вокера. Отдает пас. Какой-то странный был пас, но прошло, повезло. Так, Кайл Вокер что же сделает? Через центр и дальше на этот фланг искать свободный. Так он это и делает... Рашфорд на Криша Криш забегает, можно отдать на Криша Хороший пас, но там наверняка будет офсайд. так и есть, это офсайд за нападающих полузащитников Защитников вообще редко дергает Это очень хороший признак, хорошая игра в обороне Так что юзайте именно это И пользуйтесь именно вот подобной фишкой Так, сейчас главное не пропускать ему Потому что очень опасный такой момент Погба в штрафной, можно на пенальти попасть Так что в штрафной никогда не прожимайте отбор Знаю по своему опыту Можно на такие пенальти попасть, что ну просто ужас Так, за Решфорда на фланге Что же он сделает? ролл самый дефолтный финт Криш Хороший был финт, ложный удар с пробросом, сейчас был странный мув, ага, ну это был пол на вратаре, ничего страшного Так, Бокер отдает, смотрите, Абель прессингует, старается максимально прессинговать за своих нападающих, полузащитников, вот, это важно не стоит никогда бросаться Текс часто бросался Вот это была его ошибка Он свои голы и пропускал Но Табель старается поспокойнее это делать Опять же, и за ближайших игроков отыгрывает Старается считать Сейчас был искусственный офсайд Я заметил, да, да, да Был поражат искусственный офсайд Это а хорошо, потому что игроки выдвигаются Еще проще перегрызать центр поля Раньше можно было использовать прессинг Но сейчас его пофиксили Игроки очень быстро устают Не стоит его так часто юзать Что же будет на фланге? Угу. Ну, Решфер тут крутит Николас же умеет крутить, но я думаю, сейчас ничего не получится или получится Не получается, Эдерсон на рамке и все тащит Пока качественная оборона от Абеля Так, сейчас на фланге, опять же, Замбаппе Представляете, забирает Замбаппе Через вратаря, в центр опасно отдавать, он не будет этого делать. Перевод на фланг, смотрите, если вас прессингуют, не знаете, кому отдать, отдавайте навесиком на фланг, и будет вам счастье. Так, зубастик на фланге, можно что-то придумать. Булл ролл на Рашфорда. Рашфорд с помощью переступов не получается пройти. Вера, передача на Пакбу. Опять же, смотрите, спокойная оборона, никуда не летит Текс летит, Абель не летит И поэтому голов пока нет пропущенных Первый тайм практически закончился По моментам слабовато Был момент у Абеля, когда Криш промазал Вообще не знаю, как промазал, честно Но так бывает, что штафифа Почти футбол, скажем так Замбаппе сейчас его могут, конечно, наказать бильдосы, Но он очень хорошо в обороне Не бросается сейчас Отобрал, качественно сыграно Возле штрафной пытался перевестись но судья свистнул вот такой первый тайм. Особо яркого ничего нет, 0-0 Мы увидели качественную оборону, хорошую оборону от Табеля. Это показывает класс игрока То, что не стоит бросаться, текс бросался Ну, конечно, текс чемпион мира, чтобы сказать-то Но все-таки мы увидели очень-очень хороший такой стиль игры Стиль игры спокойный, без лишних движений Так что, думаю, во втором тайме мы увидим именно забитые, классные, четкие голы Второй тайм начинается, посмотрим, что же тут будет Пока что опять Эталонная оборона от табеля. Главная задача не бросаться, и он ее прекрасно выполняет Сейчас будет подключать, наверное, еще нападающих. Не, пока не подключал. Уже более опасная ситуация. Пропускает. Не пропускает, кстати, не пропускает. Повезло, был сайт, Плюс еще вратарь это затащил. Если бы пропустил, было бы обидно. Но все-таки хороший был розыгрыш, если бы не сайт и не сейв вратаря. Вот Такой гол было бы и не совсем стыдно пропускать Через центр, через фланги Не летит особо через центр, как бы я могу сказать Старается через фланг, и а потом уже в центре ближе к атакующим игрокам отдавать Нужно искать ширину и пытаться максимально открывать для себя зоны, которые помогут в создании атакующего момента Хороший пас на Арналду. Это открытый Мбаппе Это гол, Абель, хорош Забивает гол чемпиону мира это очень костяный игрок. Мы видим все Клена, который сидит, поддерживает своего друга. Блин, хороший был момент. Реально классный гол. Николас Разык не смог нормально как-то тут отыграть. Поэтому и пропускается гол Замбаппе 91 -го его версию. Хороший гол, хороший гол. Николас Разык никогда не выделялся супер классной игрой в атаке. Но он очень хорошо оборонялся. Поэтому сейчас в атаке мы не видим множество финтов. Мы видим только перекаты с фланга на фланг. Но особо они пока ничего нашему чемпиону мира не приносят. Посмотрим. Заверу пытается финтить. Отдает передачи. Абель хорошо обороняется. Забирает мяч за вокера. Очень неплохо. На фланг. Зомбапэ можно бежать, в принципе. Через булрол. Хороший пас. Ой, хороший пас нам Бабича. То, что тут придумает. Абель, но ну, решил сделать финты Не использует что-то крутого Текст, как вы видели, юзал эластику Различные переступы, там, радугу Все что угодно, а вот Абель, это бол ролл Ложный удар, удар с пробросом Ничего особо интересного, р 1 даже не юзает Это странно, согласен Финт рабочий, почему не юзать его, не знаю 65 минута, 1-0 Посмотрим, как дальше будет развиваться матч Какой опасный момент Мбапе Тащит Эдерсон, Эдерсон очень хорош Что могу сказать в этом матче Показывает свой класс Итак, передачка на фланг Там Криштиану не получается Был плохой довольно-таки пас Опять же, кроет передачу с помощью Канте Сейчас пытался перекрыть пас И у него это очень качественно и хорошо получается 74-я минута Пока что вообще ничего не дает вот сейчас, конечно, очень плохой моментик был. Видели? Вывел вратаря. Пропустил такой гол от Николаса Разика. Ну что могу сказать? Гол все-таки в какой-то мере заслуженный. Николас Разек хорошо атаковал, хорошо передвигался с мячом. Идет розыгрыш мяча. Через двух игроков спокойно отдал пас. Смотрим, что будет дальше. Выпустил зау. Через защитников, видите, не летит. Не летит, потому что прессинг идет постоянный. Очень-очень сложно играть в атаке, когда такой прессинг. Можно сейчас запустить зубастика. Ну, пропустил какой-то моментик, такой микромомент момент Абель и решил Зубастика не запускать. Сейчас Зубастик может отдать на крыша и пытаться как-то стеночку сыграть. Угу. Был финт, очередной финт, это получается ложный замах с пробросиком. По финтам это максимально дефолт, парни, дефолтные финты, так что хотите как-то играть как Абель, то используйте максимально простые финты, дефолтники. они заходят, реально, могу сказать, что заходят. Так что 100% используйте, они даже у самых топовых игроков часто используются, в их арсенале они есть. Думаю, они вам также помогут в Викинг Лиге. И не только. 87-я минута, практически конец матча. Могу сказать то, что Абель реально неплохо смотрится. Вообще не уступает. Хотя пинг, все говорите пинг, коннект, да? Человек играет из России против немца, на минутку против немца. И спокойно, очень качественно играет 1-1 с ним. 89 минута. Практически конец матча. Сейчас надо как бы не пропустить желательно. желательно еще и забить, чтобы в следующих матчах было проще отыгрывать. Все, матч заканчивается. Матч заканчивается. По данному матчу, парни, могу сказать то, что Абель реально хорошо смотрелся. Реально, качественно, на уровне немца. С Санкт-Петербурга отыгрывал, блин... Хорошая игра, вот если хотите отыграть также спокойно, никуда не лететь, всегда так все делать размеренно, все качественно, то играйте как Абильдос. Главная задача это хорошая оборона, хорошая качественная атака, ну и конечно с нервами надо что-то делать и пытаться не ошибаться в самых простых моментах. Видео подходит к концу, вот была игра обильдоса, классно он сыграл, реально, это было очень круто на этом турнире, конечно не всегда у него все получалось, он часто волновался, это замечал, но все же какие-то классные моменты, секретики, фишки я думаю вы смогли подметить для себя. Себя. Так что, парни, не забывайте тренироваться, отыгрывать много матчей, и все у вас обязательно получится. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, и всем пока.